начинаем да давай вот ты чуть-чуть вперед потому что иначе а тут все время за моим плечом такая там где-то маленькая такая а, я я, Здесь тоже. чтобы <с меня половина было только видно Привет из Паттайи, дорогие наши зрители и подписчики! Это канал Дома Море Таиланд, Татьяна, Алексей. В сегодняшней программе мы продолжим перемещаться по различным районам Паттайи и по вашим заявкам показывать ваши любимые отели. Ну и параллельно расскажем, что происходит в Тайском Королевстве. Но сразу хочу сказать, досмотрите обязательно это видео до конца, потому что именно там после всех наших вот этих вот покатушек будет очень интересная информация про то, куда дальше движется наш канал, что у нас дальше будет и что мы придумали на наши действия. Подписчиков. 10, 10, 10 тысяч подписчиков. Такого еще не было на ютубе, но, во звучит в ПТА. В этой программе ковидло наступает. Ваши любимые отели Пинейкл, Равиндра, Бодани и, конечно, Амбассадор. А также еще несколько отелей, названия которых я забыл. Ну что, похож на Гудкова? И обязательно лайк за Гудков стайл! Да, и надо еще отметить Урганта, чтобы он сделал репост нашего видео. Работаем! Так, ну что, зарядились немножко позитивом. Олег Сабич у нас. Мы здесь начинаем наш выпуск, а почему, а не знаю, просто сюда приехали, вот, потому что в Паттайе коронавирус. Откровенно говоря, у нас был план продолжать снимать город, так как мы его начали с севера и дальше центральная Паттайя, потом Портамнак, Джамтен, Над-Джамтен, и вот до сюда бы доехали, но мы передумали, потому что ковид внес некоторые изменения, у нас сейчас в Таиланде вспышка, в том числе и точки заражения есть в Паттайе, то есть различные места, которые посетили коронавирус, и вообще всех просят особо по городу не перемещаться, но и и как бы и мы сами думаем, вот мы поедем по этим отелям, ну и как-то уже не будем заходить. И вообще атмосфера в городе такая немного угнетающая, потому что людей нет, машин нет, все пустое. Тайцы перестали ехать к нам из Бангкока А поэтому... Здесь прям баунти. Поэтому сегодня мы выбрали вот как раз посетить этот дальний райончик. Алекса Бич. Почему она не работает? Почему там вот все бичи? Вот это вот. Вот там туту -ту бич. Там ну, Если <свят> там, там стоит обичь? зонтик, это не значит, что там есть посетители. Просто потому, что ну, никого кстати, да, нет. Там пусто вообще. Да. А они нет. даже решили зонтики не ставить. Зачем? Людей нет. Ну, пока возвращаемся к байку. А, новостях. Сейчас в Таиланде произошла вспышка коронавирусной инфекции. Вот не было, не было. Очень долго не было. А, всех, кто приезжал за границей, они а, проходили карантин. Даже кто-то, если болел, то все равно как бы а, лечился и самой стране локальных а, а, каких-то кейсов не было вот но тут случилось в провинции самут сакон самут сакон это на окраине Бангкока вот с одной стороны там Самут а то со стороны Патаи давайте нарисую. Вот, палочку вот, вот так вот, вот рисовать будем в общем вот это вот залив Таиланда вот здесь вот Пхукет ваш любимый вот здесь тоже ваш любимый находится Бангкок вот, а вот здесь находится Патая, вот, и а, с этой стороны провинция Самут Праканы, здесь находится аэропорт, с которого мы ездим в Паттайюшку, а здесь находится провинция Самут Сакон, где случился вот такой вот коронавирус, всем понятно? Неважно? В провинции Самуцакон находится крупнейший оптовый рынок креветок в Таиланде. Именно оттуда очень многие торговцы креветками закупают их и развозят по разным рынкам страны. Так вот на этом оптовом рынке очень много нелегальных работников из Бирмы, которые, как выяснилось, переходили границу не так давно, переползали, да-да. Ну, по справедливости ради надо отметить, что граница из Бирмы в Таиланд кое-где, ну вообще, то есть, по мостику перейти там, или подошечку, подошечку, по джунгам пройти в Бирме сейчас бушует коронавирус, они э, занесли, и на этом рынке началась вспышка эпидемии. И вполне логично, что Поехала. Разъехалась по всей стране да. вместе с креветками. И с продавцами. Сейчас более 30 провинций уже заряжено, в том числе и вот как, как бы наше. А к чему это все рассказываю? Потому что не надо путать первую волну коронавируса в Таиланде, и вот, которая сейчас происходит. В первой очаги а, были как раз в туристических городах, таких как Потая, потому что иностранцы прилетали, некоторые из них не подозревая, даже привозили с собой коронавирус. И тогда как раз Патаю закрыли, чтобы отсюда не распространялся Сейчас источник на рынке Самутпракане, и оттуда распространение идет по всему Таиланду, в том числе и по всей провинции Чонбури, там через рынки через продавцов и так далее соответственно все меры э, вводятся не в э, с коронавирусом вводятся не в Паттайе а в целом во всей провинции вот с чем мы нас и поздравляем вот если закроют то закроют всю провинцию Там сзади, откуда мы едем, там интересный райончик такой, мы как-то куда доедем. Лайк поставьте подпишитесь обязательно. Ну а теперь обратите внимание на эти шопхаусы. Вот, например, здесь написано все по-русски. Борщ, пельмени, вареники, котлеты, голубцы, чебуреки. Экскурсии. Экскурсии на столбе написано, да. Тайская, Тайская натуральная, натуральная медицина. медицина. Тайский массаж. Ну, некоторые наверняка узнали райончик, в котором мы находимся. Это отель Пинайкл. Сейчас мы подъедем ко входу. Он логично не работает, хотя вот написано Welcome Reception, но все у них тут завешено, банкомат не работает, все столы накрыты тряпками, чтобы пыль на них не оседала. Ну и внутрь мы здесь, во всяком случае, не пойдем, потому что как-то мы не планируем на самом деле на ходить по отелям в связи с последними событиями. Мы можем вернуться на самом деле назад, потому что здесь такая территория, ее можно показать, даже не заходя. Вот Покажи домик, Илюш, я думаю, что кто-нибудь узнает свой домик. Здесь очень красивые. даже мост какой-то есть куда-то переход. Ну и сразу рядом вот этот самый мини-русская улица, давайте так ее назовем, да? да. мини-русская улица около отеля Пинейков. Я думаю, что здесь вообще в принципе много русских, потому что еще здесь конда есть, где они живут, не только отели. И такая есть небольшая проездная сойка, которая, по сути, проходит через апрель, разделяя его. Все открыто. Птички поют. -а -а. Как красиво. Кажется, что там это птичий зоопарк, да, какой-то. Птицы как громко поют. Как красиво. Вообще сказочный лес. Здорово. Наверное, никто никогда не видел этот отель таким пустым, да? Судя по его территории, наверное, он всегда был очень популярным. Ребят, кто здесь жил, конечно, вообще вам супер повезло. Очень красиво. Смотрите, отель не работает, да? Какой ухоженный. Как все красиво, чисто. Ну, они поддерживают его чистоту. Смотри, полотенца банные даже лежат, пляжные банные. Да, словно просто все уехали на экскурсию. Слушай, тут очень приятненько, мне прям очень нравится. И разные виды, видимо, домов, размещения. Корпусов. Корпусов, бунгалы, не знаю как. Газон стриженный, поливалки. Явно наводит порядок, особенно вот в детской зоне даже эта листва губрана. И вот здесь можно выйти на море. Вон там она виднеется. Красота. Это еще один корпус, да? Да, видишь, это, они разные, разные, да, да. Я помню, что было много разных категорий номеров здесь. Видимо, вот ну, зависит от удаленности от моря, ближе к морю, к дороге. Далее, по текущим новостям давайте. У нас начали вводить различные ограничения. Во-первых, они начались еще до Нового года в связи с этой вспышкой. И у нас даже, как вы видели в одной из наших программ, отменили новогодние гуляния, мероприятия. Только чисто елки стояли по городу, а всем себе сказали не собираться вот, на массовые мероприятия. Ну и сейчас логичная вспышка после Нового года. Вчера было 290, 390 человек нашей провинции только. В нашей провинции. Да и наша провинция в красной зоне. красная зона попадают те провинции, в которых 50 заболевших единомоментно. то есть на данный момент больше 50, если болеют, то это провинция в красной зоне. здесь вводятся повышенные меры контроля, но они локдаун. было предложение ввести локдаун, но премьер-министр его отклонил. поэтому перемещение между провинциями свободное. стоят контрольно-пропускные пункты, но на них только лишь проверяют температуру, вот, и пропускают дальше. Кстати, данные по провинции приходят в статистику обычно немножко с запозданием, поэтому мы, чтобы делать наши информационные выпуски, звоним в администрацию. Вчера Таня, например, звонила в провинциальную администрацию, чтобы получить точную цифру заболевших. Да, и мне сказали, что пока что еще на рассмотрении несколько тестов, но на, на данный момент было 390. Так, мы подъезжаем тут к перекрестку небольшому, больше известному. У местных, наверное. Здесь более известны это два ресторана. Один называется Glass House, а другой Бакко. Итальянский ресторан. И эти рестораны очень красивые. Интерьер внутри красивый. Я как-то посылала туристов, они спрашивали, где отметить день рождения. И они сюда приезжали, остались, конечно, в восторге. Потом сказали, всем будем рекомендовать. Если будете здесь отдыхать, вот имейте в виду, два классных ресторана. А вы напишите в комментариях вообще, вы хотите ли обзор по вот этим пляжным местам туристического отдыха. Да, то, что очень любят местные, имеется в виду и тайцы местные, и местные экспаты. Дорога к всем этим популярным локациям проходит через какую-то глубокую окраину, мягко говоря. Все равно, мне кажется, сейчас уже это трудно назвать окраиной. Это такая уже деревня небольшая. Выросла. Все равно джунгли кругом. Это как вот на Пукете. Эта традиция вот этих бич -клубов. пришла к нам из из пукета И на Пукете такая же ситуация. Помнишь, мы ездили на концертном метро, тоже какими-то джунглями. Джунглями-джунглями, потом джунглями. Бас приехали, ого! Да, там целая инфраструктура развитая, то есть, ну, ну, все -то равно за... раньше, мне кажется, здесь просто черт ногу сломит. А сейчас уже, видишь, дороги какие-то маломальские вырисовались. Куда мы едем? А здесь находится еще один отель, который нас просили показать. Я забыл, как называется. Сейчас подъедем и увидим. Как ты помнишь дорогу? А я запомнил, у меня карта в голове. А. Я, у меня очень хорошая память. Картографическая. О, здесь закрыто. Видимо, частная территория. Окей, ну и здесь написано, не входите, что это вроде как частная дорога, хотя мне так не кажется, она на картах есть. Почему проедем все равно? Думаю, с нами ничего не сделаются, если мы немножко проскочим. Да. Банна Мау Резорт. А -а -а, так вот этот резорт. Мы до него доехали, да? Да. И что, проехали? Все проехали. Все показали? Вот частная дорога, мы нарушили. Наверное, что что, что, что. что нам за это? Да ничего. Песели, да лежите, лежите. Объеду вас. Вообще валежник собачий. информацию про какие у нас ограничения вообще? Ну, по ограничениям на самом деле сильно не ощущается. Основное то, что маску попросили опять надеть и строго стали это контролировать. И видно, что люди все вокруг прислушались, стали в масках ходить. В принципе, закрыты, торгов... закрыты магазины по типу 7-11 с 10 вечера до 5 утра. Ну, в принципе, все закрыто с 10 вечера, все торговые центры и рестораны. В барах нельзя пить, можно только есть. И школы закрыты, детские площадки, кинотеатры. То есть какие-то такие места массового сбора людей. По нашим личным ощущениям намного легче и спокойнее, чем в первый раз. В первый раз все равно ощущалась какая-то нервозность. Но сейчас люди, наверное, больше задумались обо всей этой ситуации, потому что очень мало людей на улице. По сравнению опять-таки с первым вот э, с первой волной а наш информационный партнер канал Татьяны максимовой подписка лайк а мы приехали это самый популярный по количеству запросов у нас в комментариях отель все просили амбассадор, вот он здесь. А, к сожалению, это не самый... Не самый показательный день. Да, не самый удачный период мы выбрали сюда приехать, да. потому как вот с этой всей пандемией началась небольшая все-таки паника в стране, и выходные, здесь обычно много людей приезжают. Да, думаю, с думаю, это, это называется осознанное да, поведение. Осознанное поведение да, то есть, да. ну... Все это, еще, еще, еще месяц назад всех призывали как можно больше путешествовать, путешествовать по стране, давайте э, восстановим туризм, вместе да, лозунги да. были, там, ездите, отдыхайте, спасите там, частный бизнес, вот, а сейчас всем говорят сидите по домам, никуда не ездите, корона. Сейчас в Амбассадоре работает только одно здание, это Ocean Wing, все остальные здания не работают, и... Как-то не странно, но в Ocean Wing проходит очень много тематических событий. У них здесь был и концерт, и конкурс красоты, то есть много всего проходило. Ну, прям все закрыто, видишь? Ну, само собой, конечно же, рынок, как тогда, с отъездом иностранных туристов, как закрылся, он остается закрыт, и его не открывают и для, и для местных туристов, потому что он как бы, не того формата. Ну да, конечно, тут единственное, что можно было купить, это ну, для всех. Это какая-то, может, еда, закуски, фрукты. А все остальное только для туристов. Оушендинг. Фонтанчик работает. Для кого? Для чего? Такое спустение. Да. Да, конечно, грустный вид внутри, но все равно отель работает. И в основном, что, конечно, приезжают тайцы на выходных. Вот отель, но он все время работал, да? То есть, и... Да, он все время работал, было очень живенько, мы ходили сюда с детьми. Вот, у нас есть видео, Таня, Таня сняла в одной из предыдущих посещений, и можно это, я его сейчас покажу. Амбассадор работает, и сейчас я приехала как раз в время выселения, поэтому очень много туристов вокруг, все уезжают, ну, кто-то приезжает, ждет своей очереди. Все в порядке. Я не могу оставить детей без аттракциона, прокатиться на суперлифте в Амбассадоре. Раньше на въезде в Амбассадор, когда здесь были туристы, вас спрашивали, куда вы едете, в какой корпус, нужно было печати ставить на талончике как доказательство того, что вы доехали. Сейчас здесь очень живенько, внутри много ресторанов и никто не спрашивает, куда. Работают кафе на территории, пиццерия, в Ocean Wing работает, естественно, ресторан, так как там гости живут. Ну, к вопросу, почему на пляже людей нет, возможно, на пляже людей мало, потому что тайцы и так особо не отличаются любовью ни к принятию солнечных ванн, ни к купанию в море, поэтому обычно на пляж приходят только сфотографироваться, но а так как иностранных туристов нет, то и пляж пустой. Под одним из видео там у, среди подписчиков даже возник какой-то спор, что, мол, этот отель карантинный, амбассадор сейчас нет, он не был карантинный, он не карантинный и никогда не был карантинным и вообще а, списки карантинных отелей находятся в открытом доступе, и каждый, а, кто умеет хоть маломальски пользоваться интернетом, вот, на английском языке даже, я не говорю даже про тайский, на английском языке можно найти все списки всех карантинных отелей. Получается, что сейчас работает здание Ocean Wing, ресторан до 9 вечера. И пляж. Все, больше ничего. Все закрылись. Очень жалко кафешки. Здесь такая была симпатичная итальянская пиццерия. Ой, ну жара Африка. Сейчас такая погодка. Прям загорай загорай. Шезлонги стоят. Предупреждение о том, что осторожно. Ну, медузы на Медуз один. Да. Это сниму. Осторожно, медуз на пляже. Один медуз. Да. Вот. Предупреждение стоит красиво уютно нет. чисто жаль что никого нет судя по количеству шезлонгов можно посчитать сколько гостей они ждут на пляже я думаю они выставляют так для порядка чтобы как бы отель работает чтобы было видно потому что тайцы то тоже так откровенно говоря не загорают да нет это точно бассейн чистенький в порядочек приведенный я думаю, что обычно он работает, а сейчас, со второй волной, он закрыт, как общественный бассейн. Да, вот еще одно ограничение. Общественные бассейны должны быть закрыты. Да, у нас в кондо закрыт. Везде в кондо закрыт. Ну, а вот и домики красивые. Это кафешки. Там мы как раз с детьми здесь вот были. Это бейкеры, Различные пироженки там были. И следующая пиццерия. Не знаю, хочется верить, что время надо закрылось, что все вернется. Ну да, там классный, кстати, второй бассейн, тут даже как-то периодически там в первые годы моей жизни в Таиланде сюда приезжали покупаться, у нас была какая-то съемка, то ли в этом отеле, то ли где-то в этом районе, и мы такие, ну что, обед, заехали сюда, покушали здесь, о, бассейн, пошли вот в бассейн, стали там вот купаться, это было без меня, без тебя, это было с Никитой, корреспондент, со мной работал, фамилию не буду говорить. Вдруг ты это... В должности. Да, вдруг он там уже в должности. Это давно было, это 10 лет назад было. Два часа провалялись. У нас был особый кайф. Ушел рабочий день, а мы валялись у бассейна. Вот почему это так запомнилось. Двигаемся дальше или в обратную сторону? Давай мы это... По дороге с облаками? По дороге с облаками. везде но-энтри. No ну, в общем, вот так сейчас выглядит отель Амбассадор. Грустненько и уныло. Варанов не встретили. Да. Белок не встретили. Но он работает. О, работает эксчейндж. Традиционно показываем при отельную территорию. У Амбассадора, благо, она вообще очень богатая. А на той стороне, если мы сюда дойдем, что здесь у нас работает? Аптека у нас работает. И даже экщендж работает. Ну и все, сэмновая. Ну, вот. Само собой. Хотя такого запустения я здесь никогда не видел. По этой дороге я езжу, ездил каждый день с работы на работу. И здесь что утром, что вечером полно людей всегда было. Юсиль. Юсиль. Так, ну что, вывески остались. Тут какой-то тай-массаж, ресторан. Салатай. Салатай. Теска Лотос открыт, куда он денется. И вот просили еще показать обжорные ряды. Это, я, кстати, не знаю, про какие обжорные ряды речь. С этой стороны, либо те, которые. А, вот там с той стороны. Тут вообще кругом много мест, где есть, где есть поесть. И меня просили показать. Уфон? Уфон, Что-то да. типа такого. Фон, фон. Ну, я не знаю даже, где искать эту фон. Фон! Ну, что тут? Будем чем нибудь Как хочешь? Так мы голодные, но какой нам сок-то с пузыриками? А -а -а. <с Также просили показать ранее неизвестный мне отель Sea Also. Показываю. Sea Also. А, это отель уже, все, пришли? Да, это пришли. Это Кондо, наверное, да? Ну, э -э типа как Конд отель. and Reservation написано, ну может быть. А на первом этаже как-то это. Вот только ресторанчик открыт. Пришел у нас Том Ям, снимай пробу. Пришел, прибежал. Пришел? сам пришел. Такой живой. <связываешь> сам пришел. Отлично. Хорошо. Следующая. Слушай, прикольный, непритерный, вот прям суп-суп. Очень вкусный. Бывает пересолят, переперчат, ну, пере... с перцем обычно уже в в, основном... в а, встят, но в основном, да, много лимона, много там этого рыбного соуса, и он прям аж приторный получается, а здесь прям это хороший такой супчик наваристый, но без перебора. Так, а что у нас по составу? О, ну, отлично, креветки большие. Трава тоже не мелко порубит, хотя вот можно было крупнее траву оставить, чтобы проще было вытаскивать. Вот. Грибочки классные, кстати. Обычно с такими не готовят суп. Томьян. Ну, тоже не такие. Помидорки есть. Ну, класс. Пришел твой сам там. Угу. Тоже сам. Угу. Так, давай попробуем. Перса совсем нет? Побоялась, да, на насотравить? Этот? Обычно мы говорим без перца, но он все равно острый, потому что в самой чаше в этой остается перец всегда. С предыдущих Да, с предыдущих салатов. Но здесь, видимо, у нее очень много От чаш. Помыла чашу, да. да. Но вкусно все равно, да. Не, не острый, но вкусный. И еще одно блюдо по индивидуальному заказу. И в меню не было, но это, я объяснил, что я хочу. И, в общем, он сказал, да, я сделаю. Заказывай. Сейчас выставит 200 бат за него. Да. IP-блюдо. По но шеф-повара называется. Да круто, что когда в таких маленьких бизнесах они это, ну, идут. Чаще всего говорят, не, нету, все, до свидания. Ну, когда поток большой, конечно, ну, они да, не окей. будут париться. А когда ты один пришел вместе. А здесь как он, типа, говорит, не, нету в меню. Ну ты закажи, говорит, я сделаю. Ну, нормально. У -у -у. Да? Все верно. Зря в меню не добавляет. Для тех, кто не знает, каяцай это омлет, в который завернут фарш из с томатом. То есть там мясо какое-нибудь в данном случае свинина, овощи, там лучок всякий, вот томат и вот завернуто в эту большую-большую лепешку из тонкую лепешку из яйца. По-моему, просто отлично. 380 батов. Оказывается, без пива очень дешево есть в Таиланде. Ну, да. В общем, амбассадор, когда доедете до Амбассадора, очень рекомендуем вот сюда. вот. Даже не знаю, как называется. После 7-11 -а и Топса сразу же. Так, ну и мы уже развернулись на другую сторону. Вот он мост, через который пешеходы из Амбассадора должны переходить дорогу, а не бегать там от Амбассадора, рискуя жизнями. Кстати, на этом перекрестке все время случаются аварии. У нас время... знакомая, помнишь? Моей знакомой, знакомые, знакомая. Здесь с ребенком переходили дорогу и попали в аварию. А, да. Леша ездил с ними в больницу. Да, да, да, было дело. Ну, в общем, откровенно говоря, русских туристов на этом перекрестке, на выходе, из них сбивали все время. Хотя у них по, по нескольку происшествий в месяц было. Вот поэтому, вот мост, ребята, мост пользуется. Он, он, он как бы, он грязный некрасивый ночью темный вот но он безопасный но это когда конечно доедете ну а мы переехали на другую сторону собственно здесь какие-то раскопки аленушка экскурсии закрыта по рем сдается рядом массажка тоже закрыта и тоже ну, понятно да то есть не, не надо мне комментировать лишний раз что все что было, имело туристическое стопроцентно туристическое направление все закрыто, все вот эти рита, туры и так далее. Едальные некоторые работают, Ну потому что в них хотя бы могут сейчас заходить русские. Самое главное, никуда не делся, vision, travel, экскурсии закрыто, что-то корейское тоже закрыто. Понятное дело, что не только О, на русских туристов. Пицца открыта. А, да, а вот пицца, пицца, пицца есть. Хотя может быть там осталась только тайская еда. Может быть. Ну и вот этот странный-странный вот проект «Мимоза», в котором я был один раз только. Блин, какая грязь какая тут вот на визде. Она вообще открыта у нас тут сейчас, не открыта. Потому что это вроде как, ну, торговый центр-то на самом деле. То есть... Вряд ли она а, Торговый центр под открытым небом, что Потому что он тоже только для туристов был. Ну понятно, что он был только для туристов. И плавучий рынок был только для туристов, но тоже вроде как работает, да? Или нет? Получил рынок, по там работает, видел? Ну по крайней мере до Нового года работал. Ну. Сейчас за эти несколько дней все изменилось, я это, не могу. Это, это, ну, хоть и такая концепция достаточно странная, это все-таки торговые центры под открытым небом не совсем обычные. Вот. Ну, в них просто вот в этих домиках Бутики находятся различные. Бутики, магазинчики, кафешки, ресторанчики. Вот и все. Ничем не отличается от торгового центра. Ну как, ничем. Ты за вход здесь должен заплатить. Вот, вот. И это, от этого меня всегда бомбило, почему я должен платить за вход, хоть и в дизайнерский, но торговый центр. Да, давайте терминал 21 сделаем платным. У нас все приходят по поводу. Что нет? Блин, грязь такая на есть, ужас. Возьми камеру, то сейчас навернусь на это. Грязи. Руками держать руль, она скользкая. Колеса. А -а -а. Улили массаж. Закрыт. Что-то китайское для китайцев. Закрыто. Интересно, что они копают, да? Что копают? Ну, ливневку делают. Возможно, возможно дорогу расширяют, кстати. Ну, и все, остальное... ну и все остальное тоже закрыто. Такие радостные. Такие радостные, помахали из ямы, такие, ⁇ Хеллоу, туристы ⁇ Потому <мышляет>... что я сегодня одела униформу туриста. Да-да-да. И нас в ресторане спросили, ну как там у вас дома холодно? да-да-да, <мышляет> он спросил. Я холодно". говорю, у нас дома жара. <мышляет> да, еще из нововведений. Как говорится, пока вас не было. Вот проехали, открылась заправка и построили перекресток большой со светофором. Сюда приходит новая трасса из Бангкока, быстрая, скоростная. Можно не проезжать через Патаю, там типа Сукубиту и так далее. А можно приехать сразу же напрямую из Бангкока по скоростной трассе до Оушен-Марины. Здесь развернемся. На очереди у нас еще парочка отелей по вашим заявкам. Оушен Портофино. Портопин. Ой, ой, чуть не проехал. Ой, чуть не проехал. Ой, ой, ой, ой, ой. ой. Вот оно. Вот они бич. Вот они бич. Ага, поехали. говорит. Да? Значит, здесь немцы живут. О, нормальная. Ооо, температура нормаль. Такой разговорчивый. Да, молодец, рассказал. Быстро. Yes. Yes. На всех языках поговорю. На всех языках, да, по-русски все работает, абсолютно все номера, и бунгала, и вилла, и вот этот корпус. Вот этот корпус 1500, а вилла по 1900, но без завтрака. Вообще красота, какие, смотри. Кто это? Мамонты. Мамонты, олени. Как здорово, да, сейчас солнце садится уже. И такое все мягкое, цвет красивый, бассейн большой. Не знаю, мелкий или глубокий, Здесь больше всего нравится, это, это что такие большие пальмы. -то. Все просто огромные. В общем, я хочу поблагодарить всех зрителей за то, что вы нам дали такую работу. Потому что я никогда не была внутри. И даже когда я работала с туристами, мы вот только до ресепшена с ними доходили. А сейчас у меня есть возможность посмотреть все отели, только вот благодаря вам. Спасибо, красиво, хорошо вы отдыхаете, нам нравится. Ой, красота какая. А. Ой, как мне это нравится. Слушай, блин, я люблю, когда заборы в чистом поле, ворота точнее. Да, очень красиво и уютно и фотогенично. да? А что это за дерево? Кажется, это панданка. Что за фрукт? Какой-то пандан. О, красота. Но вот это я знаю шагающие корни. Это я точно знаю. Ну, понятно, я. а что на них растет, на этих корнях? Вот что-то <свят> растет. Прямо по соседству это Ботани бич, а рядом это Равиндра. Вы тоже просили ее показать. Равиндра сейчас карантинный отель. Поэтому ну, внутрь мы не пойдем на ресепшн с пляжа. Видно, что там кто-то что-то ремонтирует. У них вообще хорошее время. У них отель работает, в плане того, что клиенты есть, но клиенты не пользуются территорией. Поэтому территорию можно они проводить, по на масштабные работы, там, по чему угодно. Но они в бассейне что-то там все делают. И я посмотрела на сайте. В общем, карантин в отеле «Равиндра» стоит 69 тысяч батов на человека. За тобой пес идет. Что? Я себе ничего не обещала. Не, он за тобой идет. Да, думаешь? Ну и кто-то просил показать еще, написал, что я знаю, что вы не показываете конду, но будете около бота, не поверните камеру немножко, или около равиндра, не помню, немножко, на секундочку, вот, поворачиваю. Ocean Марина. и вон там еще одна, по пляжу народ гуляет, сапы лежат, сапы вообще сейчас тоже популярны, в Таиланде, наверное, как и во всем мире, что-то я смотрю, прям бум сапов, поплавало бы. Два. Попробовала. Плавала бы. Да, я никогда Варима. просто об этом даже не думала. Но когда вокруг тебя все знакомые начинают говорить про САП, думаешь, надо попробовать. Надо попробовать. Даже больше скажу. У меня руководитель на работе тоже увлекся САПом. Вот на днях с ним по поговорили. Он мне очень много интересного рассказал, как он плавал здесь все. И плавал даже, знаешь, по пути из Патаи на Калан есть остров с маяком. Угу. Плавал туда на маяк с сыном. О, вообще, вообще круто. Я прям вообще, мне очень захотелось, я честно говоря. Вот, я прокастрировал, где купить. В Декатлоне есть то, что там а, на мой <laughs> вес. Ой, я забыл цену. Ну, в районе 15 тысяч бат выйдет. Но я пока не готов а, потратить а, не тот, тот, <laughs> тот сезон, ну, да. что, чтобы можно было... Вот. Начинать новые спортивные увлечения. <laughs> да, но я с удовольствием бы попробовал. И есть вот там, где тут а, убить бич-клаб, у них там есть в аренду тоже. Ну и здесь тоже, понимаю, да. это в аренду. Ну да, я думаю, что, конечно, сначала попробовать, и чего. А он мне рассказал, что оплавал здесь все в Паттайе, и все озера за, за Паттайей тут вообще -то. И оказывается, тут полно вовлеченных людей. Я вижу, в море он их куча плавает же. Конечно, свобода такая, сел и угреб куда хочешь. Да. И совсем другой уровень свободы можно увидеть, если переползти на территорию Ocean марины и прогуляться по этой красивой набережной. Да, вот... Кому сап. А кому яхта? <смех> Слушай, ну они, наверное, все сейчас законсервированы, да? Большинство. Думаешь, они все для иностранцев? Может, да. О, приходит. Карлсон опять летит. Хочу его снять. Красиво. Вот люди умеют отдыхать, да? Разные виды спорта какие, крутые. Огонь! Гилёво. Ты катался? Я, да. Я летал на таком Паттайе. Страшно. Бару -бару. Не, не мой формат развлечений. Очень круто. Залез и скулит. Ну что ж ты скулишь -то, а? Что ж ты залез-то? Что залез-то? Он думал, он горный козел. Так, так, так, ну прыжок. Прыжок. Не, все. этом шикарном виде мы закончим. Шикарным с большой буквы Ш. Да, это просто какой то Sunset шоу здесь. Красота. Итак, на канале у нас 10 тысяч подписчиков. Спасибо вам за это. И надеемся, что на этом рост не закончится. И обещанный сюрприз мы придумали, как поменять немножко структуру нашего канала. Во-первых, это все обусловлено обстоятельствами, связано с тем, что не всегда есть возможность куда-то в интересные места путешествовать, а тем более сейчас с тем, что происходит в Таиланде. Плюс ко всему ситуация требует, чтобы мы придумывали что-то новое, и мне этого очень хочется. Я очень давно и долго делал один классный проект в прямом эфире на Перископе. И об этом я расскажу в ближайшей программе, прямо у нас будет такой вариант трибьют Туперископ. Я подумал, что неплохо было бы повторить этот опыт а, в рамках канала Дома Моря, поэтому мы уже запустили несколько прямых эфиров, и я запускаю прям цикл прямых эфиров из Паттайи. Но сейчас такие все, что? У всех есть прямые эфиры. Да, да, да, но а, эти прямые эфиры будут не сидячие, эти сидячие. Лежачие. Лежачие. Да, у нас тут с собой полный. Мы ляжем. Есть такая аббревиатура, очень хорошо знакомая с ней американские зрители, европейские, IRL, как in real life, ну а по-русски в режиме реального времени. В общем, лайфы, которые происходят, когда блогер передвигается где-то, гуляет, ходит, едет в поездку, неважно, в общем, чем-то занимается то, чем он делает. В жизни Если это тревел-блогер, то он, соответственно, путешествует. Вот и показывает это все в прямом эфире. Вот этот проект мы запускаем, и постараемся а, побольше а, делать таких прямых трансляций. Я сейчас а, работаю над серьезной задачей, как повысить качество контента, и, и это будет все время. У нас будет повышение качества контента. Надеюсь, когда-то мы дорастем а, технически до того, что сможем это хоть в 4К транслировать. но ну, а пока что вот, небольшие будут ограничения. Но смотрите, там будет интересно. И как раз следующие отели и будут в этом формате. На самом деле, мне это давно очень гложило когда вот мы ездили снимали там отели и это потом надо было что-то долго снимать монтировать и Вообще, думал, ну, да зачем же это надо, когда это, это реально прямой эфирный контент. Вообще, это надо делать в прямом эфире. Вот ты ходишь по улице и вращаешь там камеры, там вот туда-сюда. Но это реально жанр прямого эфира, зачем это снимать? Мы, в общем, попробовали просто так, я это выдавать не мог. Я там старался монтировать, оживлять красиво, чтобы было. Вот, чтобы это ну, не было просто вращение камеры по сторонам, пока ты там бродишь где-то. И, в общем, с этой задачей, я думаю, справился, но все-таки лучше это делать в прямом эфире, и именно это мы и постараемся делать дальше. Следующий отель смотрите, в прямых эфирах. Многие скажут, а как же так? Там, прямой Пропустим эфир, прямой эфир, да, потому что он не всегда будет в удобное для всех время. Все прямые эфиры будут оставаться, можно будет смотреть их в повторе, поэтому как бы... Просто пробуем... тот, кто успеет на прямой эфир, будет иметь преимущество задать вопрос или прокомментировать то, да. что видит в прямом эфире. Ну, в общем, вот. В общем, напишите, как вам эта идея, вообще, как вам это нравится, и кто еще не видел мой Перископ-канал, там у меня есть э, в шапке канала ссылочка, зайдите, посмотрите, полистайте. Если вы не зарегистрированы, у вас получится только 10 последних видео увидеть. Вот если зарегистрированы, то там порядка 250 трансляций у меня было за несколько лет. В общем, но последняя было два года назад. Да что ж такое тут ездит, ты смотри, какие вообще. Огонь. Это огонь. Это что? Какой-то автоматический борт. Это серф с мотором. Серф с мотором? Ну, не с мотором, а с этой, с, с, который воду выстраивает, как, как, как, как, как водные скутеры. Отвлек. Вообще красота какая. Тут вообще очень красиво, очень классно, друзья мои. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, напишите, как вам эта идея и что можно туда еще добавить, допилить сразу же. имеется в виду, как эту идею еще можно обрастить. Вот, может, с какой-то технической стороны в этих прямых эфиров. Да, если у нас все супер пойдет, то тогда видео будет намного чаще появляться на канале. Эфиры. Эфиры, да. В виде эфиров. Ну все, спасибо, пока. Пока.